Вы несчастны? Вы были несчастными, и, возможно, начинаете замечать, что многие из ваших друзей, коллег и членов семьи тоже были несчастны. Вам не просто мерещится. Возможно, вы правы. Несчастье растет. Результаты исследований показывают, что в настоящее время американцы несчастны больше, чем когда-либо за последние десятилетия. Многие социальные, политические, финансовые и медицинские проблемы множатся с каждой секундой, и люди пытаются найти смысл в своей повседневной деятельности. Значит ли это, что все обречено на разрушение, которое невозможно исправить? Не обязательно. Есть много вещей, которые мы не можем контролировать, но в тех вещах, которые подаются управлению, есть место для роста. Вот 10 нездоровых моделей поведения, от которых следует избавиться. Вы едите, когда вам скучно, а не голодны. Вы едите, когда испытываете стресс или скуку. Мы знаем, как соблазнительно потянуться за шоколадкой, когда у вас плохой день, или разделить с друзьями большое ведро попкорна в кино потому что это всегда было традицией. Но если вы едите большими порциями, когда на самом деле не голодны, это может привести к набору лишнего веса, срыву и к тому, что вы будете чувствовать себя скорее вялым, чем продуктивным. Прежде чем есть, спросите себя, как вы себя чувствуете, и ведите журнал, чтобы понять, что вызывает у вас желание поесть. Еще один полезный совет – выпить немного воды и подождать полчаса. Иногда вы можете быть не голодны, а обезвожены. Во-вторых, размышления. Если у вас депрессия или тревога, вам может быть трудно осознать, что у вас вообще есть негативные мысли, хотя они очень распространены. Если вы часто беспокоитесь о будущем и зацикливаетесь на прошлом до паралича, вы только зароете себя в яму еще глубже. Психологи рекомендуют найти здоровые отвлекающие факторы, например, чтение хорошей книги или время, проведенное с близкими людьми. Когда ваш разум будет настроен на позитивный лад, вы будете более открыты для решения проблем. Другая стратегия заключается в том, чтобы выделить полчаса на размышления. Таким образом, вы не сопротивляетесь желанию, а просто выпускаете пар здоровыми порциями, вместо того, чтобы позволить ему управлять всем вашим днем. В-третьих, жесткое приготовление картофеля. После долгой недели вполне нормально хотеть остаться дома, чтобы восстановить силы. Но если вы постоянно смотрите сериалы на диване, вместо того, чтобы выйти на свежий воздух и заняться спортом, это может увеличить риск потери памяти и повышает риск развития диабета, поскольку вы чаще употребляете сладкие закуски и напитки. Мы не говорим вам о том, что нужно отказаться от любимого сериала. Но направьте свою энергию на более здоровые варианты. Например, ежедневно смотрите телевизор не более двух часов и занимайтесь спортом во время рекламы. Четыре избегания ответственности. Кто еще боится стать взрослым? Я знаю, что я все еще такой. Но это не должно быть оправданием для того, чтобы оставаться в своей зоне комфорта. Оплата счетов, составление бюджета, даже приготовление пищи. Это неизведанные области, которые могут показаться вам чуждыми в данный момент, но так будет не всегда. Освободитесь от созависимости. Если вы чувствуете, что во всем полагаетесь на своих родителей, начните проводить исследования. Мы благодарны, что живем в эпоху, когда существует YouTube. Найдите несколько простых и здоровых рецептов для начала и лайфхаки по экономии денег. Вы будете совершать ошибки на этом пути, так что используйте их как возможность для обучения. Пять жалоб вместо действий. Часто ли вы сравниваете свою жизнь с жизнью других людей и удивляетесь, почему трава всегда кажется зеленее на другой стороне? Очень заманчиво показывать пальцем, изображать из себя жертву и верить, что весь мир хочет вас подловить. Но это не так. Признайте, что ваш выбор имеет плохие или хорошие последствия. Успех в одночасье – это мифология. Поэтому будьте готовы к тому, что вам придется держать темп. Используйте календарь и планировщик для составления ежедневных списков дел. Это поможет вам отслеживать свой прогресс и достижения. В шестых, постоянно говорить «да». Если вы любите угождать людям, то этот пункт будет до да более актуальным. Но хорошая новость заключается в том, что слова «нет» не делают вас более или менее хорошим человеком. Это значит, что вы уважаете себя, свое здоровье и свои границы. Правда в том, что когда вы умрете, никто не вспомнит, как усердно вы работали или как вы заставляли их чувствовать себя. Используйте свое время с умом. Скажите «нет» высасывающим душу делам, которые не принесут вам пользы, и займитесь тем, что приносит вам удовлетворение. В-седьмых, терпимое отношение к токсичному поведению. Дело в том, что токсичные люди не всегда холодны и безжалостны. Если бы это было так, жестокие отношения не были бы постоянной проблемой, но это так. И мы знаем, что не всегда легко уйти, особенно если эти люди – ваши родители. Но вы никогда не должны мириться с токсичным поведением на любом уровне. Если вы должны сообщить об этом в полицию, она сможет доставить вас в безопасное место. Перемены пугают, но также страшно оставаться в этом мрачном месте, когда вы заслуживаете гораздо большего. Восьмое. Быть приклеенным к своему телефону 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Заходите ли вы в телефон во время еды, сразу после пробуждения или перед сном? Одно исследование показало, что когда люди на неделю отказались от Facebook, они почувствовали себя более счастливыми и менее одинокими. Легко сравнивать свою жизнь с другими. Но то, что мы видим в социальных сетях, часто является лишь лучшими моментами жизни людей, а не всей историей. Мы не говорим вам отказаться от социальных сетей или смартфонов. Но когда все выходит из-под контроля, вы понимаете, что нужно сократить время. Умеренность – ключевой момент. 9. Не говорить врачу правду. Врачи не могут исправить все, но они могут оказать нам огромную помощь с нашим здоровьем. Это если мы действительно будем правдивы. Так легко сказать, что у вас все в порядке во время ежегодных осмотров, когда на самом деле это не так. Помните, они не читают мысли. Так что если вы чувствуете усталость, у вас болит живот или у вас не самые лучшие показатели работы кишечника, нет ничего постыдного в том, чтобы сообщить им о том, что происходит. 10. Не говорить себе правду, если вы застряли на работе, которая вас не устраивает или ваш партнер не тот, с кем вы видите себя в долгосрочной перспективе, знаете что? Единственный человек, который удерживает вас от лучшего будущего – это вы сами. Иногда дни будут казаться неопределенными, и да, вы можете разочароваться в следующей работе или отношениях. Но пока вы не дадите шанс чему-то другому, ваш мир будет казаться только меньше и ограниченнее. От каких вредных привычек вы хотели бы избавиться? Сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Не забудьте также подписаться на рассылку, чтобы получать больше полезного контента. И поставьте этому видео большой палец вверх, если оно вам понравилось. Спасибо за просмотр!